Справедливая Россия объявила об объединении с партиями «Патриоты России» и «За правду». По этому случаю сегодня прошло заседание Центрального Совета «Справедливой России». Сергей Миронов рассчитывает, что такое укрепление левых политических сил позволит изменить ход истории в нашей стране. По договоренности предлагается в качестве председателя Объединенной партии Справедливой России и «За правду» Моя кандидатура. И э, будут избраны два сопредседателя. Соответственно, это Геннадий Юрьевич Семигин и Евгений Николаевич Прилепин. На следующей неделе, 26 января, еще раз соберется Президиум Центрального Совета. Мы обсудим проект манифеста. Манифест, который примут уже представители всех трех партий. Съезд партии «Справедливая Россия» пройдет уже 22 февраля в Москве. В этот же день съезды проведут партии «Патриоты России» и «За правду». Будет принято новое название, сформирован устав партии, а также изберут руководящие органы.